Жду я дедушку Мороза, жениха богатого. Он подарит без вопросов шубу мне лохматую. Дед Мороз такой красивый, я в него влюбилась. Если б я была сосулькой, для него б разбилась я. В новый год Такая жизнь, не паши, не майся. Две недели выходных спи, да обнимайся. Снеговик уснул в сугробе от метелья в белой робе. Он от нас укрылся ловко, но торчит его морковка. Дед Мороза обокрали. «Мне его так жалко! Голый он пришел домой, а в руках лишь палка!»